Если вы любитель острых блюд, то Дорадо соусом сальса, именно то, что вам нужно, жгучий, с восхитительным запахом пряных трав, этот соус придаст новые нотки даже давно приевшимся блюдам. Вкусный острый соус сальса разогреет аппетит, заставит быстрее течь по жилам кровь. Этот простой рецепт Дорадо сальсы пригодится как и в повседневной жизни, так и для организации маленького праздника. Хорошее сочетание острого соуса снежным мясом рыбы доставит вам наслаждение. Надеюсь, что вам понравится рецепт приготовления Дорадо с сальсой. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготавливаем все необходимое для приготовления дорада. Чистим рыбу, отрезаем головы. Делаем начинку для рыбы, измельчаем оливки. Часть зелени и зубчик чеснока, солим, перчим. Вкладываем начинку в брюшко рыбы. Делаем 2-3 косых разреза на верхней части рыбы и вставляем в них кусочки лимона, укладываем рыбу в форму для запекания и отправляем в нагретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь займемся соусом, готовим необходимые ингредиенты. Измельчаем в блендере помидоры, чеснок, зелень, соли приправы, добавляем по вкусу лимонного сока. Получаем вот такую однородную массу, пробуем на вкус и, если чего-то не хватает, добавляем и еще раз перемешиваем. Вкусняшки, подписавшимся! а теперь ингредиенты. Дорода, две штуки, лимон, одна штука, оливки, 150 грамм, чеснок, 2-3 зубчиков, перец черный молотый, 1-2 щепоток, соль, 1 столовая ложка, соль по вкусу и для рыбы и для соуса, оливковое масло, 2 столовые ложки, зелень укропа, 30 грамм, зелень петрушки, 20 грамм, зелень кинзы, 20 грамм, помидоры, 4-5 штук, сухая приправа, 1-2 щепоток, подойдут любые ваши любимые приправы, перец острый, одна штука, если вы небольшой любитель острова, острый перец можно не добавлять наличие чеснока, восполнит нехватку жгучести острого перца, количество порций, 2 щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора, Друзья, жду вас снова.